Нажми на паузу, я дура. Всем привет, меня зовут Глеб, и сейчас я помогу вам выбрать свой первый девайс и помогу быстрее ознакомиться с миром вейпинга. А перед началом этого видео хочу сказать, что в описании под этим роликом будут ссылки на все обзоры девайсов, о которых я говорю в данном ролике. Первый вид... Если вы никогда в жизни не пробовали парить, но очень сильно этого хотите, то я рекомендую начать вам с одноразовой электронной сигареты. Или как мы ее называем, одноразки. Это относительно дешевое устройство, которое поможет вам быстрее ознакомиться с вейпингом. Но перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с продавцом. Он подскажет, какой никотин будет лучшим именно для вас и посоветует самое хорошее устройство. Лично я рекомендую Mile Mini, либо же iStick D. Второй вид. Если вы пару раз пробовали парить у своих знакомых и примерно представляете, какую жидкость и какую крепость вам нужно парить, то я рекомендую вам приобрести самую обыкновенную подсистему. Лучшими в этом классе будет Mile, Minifit, Minifit Max или же Elvin от компании Elif. Если же вас не устраивает форм-фактор в виде флешки, то присмотритесь к Battlestar Baby или же Sharon Baby от компании Smount. Это прекрасные девайсы с отличной передачи. Третий вид. У вас есть небольшой опыт парения под систему и вы хотите перейти на что-то более мощное и более вкусное. Тогда я вам порекомендую моды, которые уже стали легендой, а именно Posita и Night 80. Лично я про эти девайсы говорю уже раз 15-й. Они обладают прекрасным функционалом, отличной вкусопередачей. Они кушают любую жидкость и при желании в будущем вы можете купить обслуживаемую РБА базу, намотать на нее свою спираль и наслаждаться парением. Также у вас никогда не возникнет проблем с поиском испылителей на эти девайсы, а в случае, если вы приобретете Night 80, то вы всегда можете с собой носить сменный аккумулятор, и ваш девайс будет жить вечно. Четвертый вид. Если вы хотите что-то ну очень мощное, что будет создавать огромные облака пара, что будет давать вам невероятный вкус, то я рекомендую рассмотреть сборные комплекты. В этом плане себя отлично показывают комплекты от компании ELIF, а именно iStick Mix и комплекты от компании WUPU, а именно DRAG 157 Вт или же DRAG 2. Эти комплекты рассчитаны на два аккумулятора формата 18650. Они обладают бешеной мощностью и отличными комплектными баками, у которых, в свою очередь, также есть огромное количество различных испарителей, среди которых вы обязательно найдете идеальный именно для вас и будете наслаждаться не только огромными облаками, но и прекрасным вкусом. Также, если вы устанете от комплектного бака, вы всегда сможете приобрести новую дрипку или другой бачок, к примеру, ZEVS X, и уже наслаждаться более профессиональным девайсом, в котором вам придется самолично менять спирали. Если вдруг вам надоест пускать огромные облака то вы всегда сможете приобрести себе сигаретный бачок по типу сирены V2 и наслаждаться качественной и очень хорошей сигаретной затяжкой. Но помните, что когда вы приобретаете такого рода устройство, то вам нужно будет еще приобрести как минимум один комплект сменных аккумуляторов и стационарную зарядку, в которой вы будете заряжать свои аккумуляторы. Пятый вид. Ну и в конце этой эпопеи мы подошли к самому дикому, к самому хардкорному и самому мощному виду вейпов, а именно механическим модам. Механических модов есть просто невероятное огромное количество. Есть моды на два аккумулятора, на четыре, на три, на пять, на один аккумулятор. Они бывают всех возможных форм и размеров. Но есть одно но. Вся работа устройства зависит только от вас. От того, какую спираль вы намотали, от того, какой аккумулятор вы поставили и как вы им пользуетесь. В такого рода устройствах отсутствует какая-либо защита, потому что все работает от замыкания аккумулятора. Но если сделать все правильно, то волноваться нечем. о чем. Девайс будет жарить как ни один другой девайс, будет давать вам море вкуса, море пара и эстетическое удовольствие, потому что есть такие красивые механические моды, что прямо после них вообще не хочется смотреть в сторону бокс-модов. В конце этого ролика я хотел бы попросить вас написать в комментарии о своем первом девайсе. Лично у меня это был Мехмод Simple с дрипкой мутацией. Отвратительные устройства, очень сильно грелись, плевались, были невкусными, но мне на то время нравилось, и я не видел ничего лучше. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и Сигарет Нет, и до встречи на нашем канале.